приветствую всех подписчиков и гостей моего канала с вами Елена Смирнова и как всегда продолжаю делиться с вами информацией Сегодня на обзоре у меня новый майнер называется Crypto FF давайте переведем на русский и посмотрим что он нам тут дает значит при регистрации нам дают 4,5 доллара был похожий майнер и довольно-таки неплохо он проработал. Я даже успела, по-моему, два раза вывести. Если не больше. Вроде два раза. При регистрации дают 4,5 доллара. А бонус. Значит, до шести процентов в день. Двухуровневая партнерка. Так, быстрый вывод средств. Бесплатные бонусы. И здесь планы без вложений 2% в день. Это бонус 180 ГХС, ну, мощности 180, скажем так. Далее за 1 доллар 2,5 в день процента. так Далее по нарастающей 25 долларов 3% и 250 3,5 процента. Что они здесь пишут, друзья? Значит, вывод абсолютно без депозита. Пользователь, не внесший депозит и набравший минимальную сумму для вывода, имеет право на вывод через 60 дней. Независимо от инвестиционного плана, каждый пользователь может каждые 6 часов Получать случайный бонус за выбранную монету. Ну и здесь вот инновация. Получайте прибыль каждый день. Значит, последние депозиты. Здесь можно майнить криптомонету Tron, Dogecoin, BNB. Ну и все. Здесь часто задаваемые вопросы. Еще вот вернемся. Вот сюда зайдем. Значит, работает он один день. То есть он, друзья, свежий. Так что можно неплохо подзаработать. По регистрации. Значит, кликайте. «Регистрация». Сюда вводите «Эмейл-адрес». Вот «180 ГХС». Бесплатно за регистрацию. Вот это 4,5 доллара. Кликаете «Зарегистрироваться». Вы попадаете в кабинет. И нужно будет активировать аккаунт. То есть подтвердить адрес электронной почты. Мне письмо пришло в папку «Спам». Я разгадала капчу. Письмо нажала на ссылочку. И меня перебросило на домашнюю страничку. Я только зарегистрировалась. Еще ничего даже не делала. Вот это 180 мощности. И выбираем, что мы будем майнить. DoggyCoin, BNB. 3, так, Да, BNB, а это биткоин. Я буду криптомонета Tron. Переводим ползунок. И, как мы видим, надо... С белыми ногами лошадь. Разгадываем капчу. Все вроде. И все. У меня пошел манить. Также можно из заработанных денежных средств делать реинвест. Это вкладочка «Вывод» вывод естественно я буду писать видео по выводу когда наберу минималку давайте теперь здесь пройдемся по вкладочкам. значит мощность бесплатно 180 значит и под два процента план у меня депозит я буду вкладывать конечно, сюда немножечко монет закину. Буду я закидывать в ТРХ. Значит. Значит, вот половиной это бонусный актив. Видим, да? На 180 дней. Так, давайте теперь здесь по Майнеру, значит, 3Х. Выбирайте, какая криптовалюта. Как я сказала, можно абсолютно без вложений. И криптомонет. Вот так 17 монет. Это один ноль пять Так кликаю. И дается адрес. 17 монет я должна перевести вот на этот адрес. Я кликаю, копирую, иду в трендлинг. Сент. Вставляю адрес. 17 прописывал монет. Сент. Вот они мои 17 монет. Я отправила. Видим. Все. Теперь будем ждать поступления. Монет далее. Ну пока ждем. Пройдемте по вкладочкам. Вот здесь давайте переведем обратно на русский язык. Партнер. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она, друзья. Здесь будут отображаться партнеры. Бонусы. Раз в 6 часов можно забирать бонус случайным образом. От 1 до 5. Вот этого. Видите, когда перевод он адекватно работает говорит, бонус так попугай у нас выбираем и все мне одну мощность дали окей и идет таймер через 6 часов я опять могу зайти и получить бонус далее Здесь я перевожу на русский язык. Можно получить награду за видео. Смотрите. Зарабатывайте от 20 мощности до тысяч за каждый обзор на YouTube. Ваш канал и видео должны быть общедоступны. У вас должно быть не менее 100 подписчиков. Где-то в названии должно использоваться слово «криптов» ваш отзыв должен быть оригинальным запрещено копировать содержимое текста визуальные эффекты и так далее и из других обзоров в любом формате они могут отклонить это все мы будем учитывать ключевые моменты такие как продолжительность количество просмотров лайков и комментариев а также качество видео и звука ну типа того в общем будут проверять ну и тут это все можете как бы прочесть далее. Так, часто задаваемые вопросы, друзья. Значит, здесь как зарегистрироваться все такое? Вот и вывод средств. Значит, сам такого вам покажу. Так, минимальная сумма депозита у нас составляет 10 мощности. Это 0.25 USD. 25 центов. Так. Минимальная сумма вывода. Значит, 75 дуги коинов, 0.016 BNB, 75 криптомонет Tron и 23 тысячи биткоин соток. Ну как-то так. Ну и здесь партнерская программа. Это все можно также прочесть. А нас планы я вам показывала. Возвращаюсь в дом. Здесь дашборд. И как видим, у меня на балансе стало 223 мощности. Было 180. Ставлю на оригинал. Вот мне остался ливер два с половиной процента здесь мой депозит ну и естественно будет отображаться вывод как наберу минималку я обязательно запишу видео по выводу и вот моя мощность можно делать реинвест и смотрите вот здесь я сделала депозит тут надо подтянуть вот этот ползунок и опять попугай и все окей мощность моя увеличилась ну и в принципе все кому интересно заходим пробуйте зарабатывать без вложений продолжение будет следовать также у них здесь на главной страничке друзья забыла вам показать на домашний home. здесь телеграм можно присоединиться вы кликаете вас перебрасывают. и присоединяйтесь к их открыть приложение к их телеграм чат всем удачи всем пока